Привет, друзья! Продолжаем ответы на вопросы, комментарии, чтение комментариев, выпуск номер 15. Поехали! Итак, в прошлый раз мы остановились на комментарии «Все, надо идти учить». Это был последний комментарий 12 дней назад, уже давненько не делал я такое видео. Так, я солдат, сразу отправляется в, во все, играю все подряд в эту вот рубрику, да? Так, я за парус. Ну, детали, как идет повышение с примером студийной записи? Отправил в личку. Хорошо. Э, возможно, я уже не помню. Давайте еще раз напишите. Так, Буратино, конечно, на пальцы. Ага. Там маншу Да, хорошая песня была. Да, парус. Парус, ну, классик. классическая песня Высоцкого ДДТ. Вот дождь тоже. Сколько лет нужно учиться? Хороший вопрос. Сколько лет нужно учиться? Давайте так, смотря с какого возраста начинать, какие есть задатки у человека, неважно взрослый или ребенок, да, оно ну, желательно в детском возрасте начинать, когда более подвижные руки. Во взрослом возрасте тоже можно э, про, начать обучение, если есть уже музыкальное образование в другой области. Э, так будет тоже проще, потому что у меня был студент, вот взрослый, да, он за полгода, буквально с нуля, освоил балалайку до училищного уровня. То есть мы с ним играли по нотам, естественно, не по табам. Вот, он ноты знал, он быстро освоил, где какая нота находится на грифе, и мы, в принципе, дошли до училищного уровня. Вот, и по потом я уже понял, что, в принципе, мы освоили балалайку и распрощались, как говорится. Вот, он дальше, видимо, другой какой-то инструмент для себя осваивает. То есть, вот такой подход, когда за полгода можно освоить один инструмент, потом еще другой, и вот так вот много-много-много разных инструментов можно освоить, в принципе, за всю жизнь. Вот, я так не умею. Как насчет Доры? Домры, может быть? Как насчет Домры или Доры? Давайте уточните, что это значит. Да, так, что тут у нас про дождик. Да, вот здесь фрагмент «Я играл дождика». Можете послушать «Дождик» на любых площадках. То есть набираете у Сергея Воронцова «Дождик», допустим, там, ну, не знаю, «Яндекс.Музыка», например, да? Вот, ВКонтакте тоже есть. «Как сделать лавириан? Это носит партии меньше, чем партия фортепиано?» Это про Сибелиус. А, не совсем понял, что значит меньше, то есть меньше в процентном отношении. Тогда э, здесь нужно, ну, такой узкоспециальный вопрос, большинству неинтересен. А нужно вам посмотреть инструкцию самого Сибелиуса. То есть у меня есть книга по, по третьему, правда, Сибелиус. Ну, наверняка много и, и в седьмом, и в восьмом. Похоже. Так сколько стоит дай... вот, для левши? Спросили, да, вы лайку, я ответил. От 40 тысяч. В принципе, можно сделать и подороже, да, и для левшим в том числе. Так что, ну, это по предзаказу, по предоплате. Так, тут что-то по-испански. По-испански. Так, э -э -э было бы хорошо, если бы они переводили... На а, ну, в смысле, мы переводим. Я переводил. объяснение, <-screen> которое добавляют ниже. Ну, пользуйтесь автопереводчиком. Собок, народному артисту в Крым, сыграйте лузе черву на Но Ну, давайте тоже отправим в этот самый, в эту рубрику, ну, я не народный артист. Да. <свят> так, кто думает о технике? А, ну то, что там Дима отдел респиратор и делал это аккуратно. Ну, вообще это правильно, понимаете ли. Как там говорится, я 10 лет за токарным станком. Оська, что случилось? Иди сюда. Иди сюда. Что случилось? А, понятно. Так. Ну и ложка дегтя. В роли и так. Импортно кончится расходники. И привет. Правда за то качество. Ну, а что поделать сами знаете ситуация какая поэтому в этой ситуации наши полномочия говорится все да? Ага, посередине загадки музыкальные загадки у меня был музыкальный тест треугольный Почему струны стоят не металлические? Ну, металлические можно поставить. Кстати, вот я вспомнил ну, эпизод из детства по поводу металлической струны. Мы экспериментировали, когда э, в музыкальной школе, и на балалайку уставили среднюю струну металлическую ми. То есть ми. Есть металлические, да, у нас, а мы, я вот играю на карбоновых или на нейлоновых классические. И вот на конкурсе на одном к нам подходили и спрашивали, а почему у вас такая вот интересная баллайка То есть первая струна стальная, вторая струна стальная, а третья нейлоновая. То есть мы экспериментировали, попытались какой-то интересный получить эффект. Вот, и тембр. Вот. Цены растут, уже 12 тысяч, да, такая стоит. Желание сделать видео, может быть, в рамках. С другими баллайками. Секунда, льтовая контрабас. А сальтовый у меня есть обзор? Обзор на alt Все прекрасно есть, так что можете посмотреть у меня на канале. Вот. Так. Что тут? Для начинающего. Удобную. Да, легенькую. Москва 80. Вот здесь вот спросили. Я на ней, конечно, хоть и начинал, но не советую. Отобьет все желание. Потому что часто мне пишут: вот эта балалайка неудобная такая. А на какой вы играли? На Москва 80. Ну, тогда понятно. Найдите более удобный инструмент с тонким грифом легкую. Лучше чуть-чуть переплатить. Вот, тоже спросили. Ну, внешне мне нравится, как на этом видео. Вот это. Ну, так можно и такую сделать по цветовой гамме. Это все обсуждается. Вот. Если вы заказываете инструмент, то все обсуждается. Вплоть до какого дерева. Вот и какого цвета оно будет как себя в 20 да и вот такие вопросы я конечно часть могу сам ответить но чаще я просто беру и присылаю их дмитрию новому вот и ответы более такие ну полновесные да, авторитетные от мастера так что не стесняйтесь задавайте э, вопросы улетая на крыльях ветра интересно как часто нужно смазывать колковый механизм ну, как заскрипит, действительно. Ну, ну, раз, раз может, в два года, может, в три. Так, король шут. Ага. Лесник полностью костлявый, поставки так. Кость, кость на моей поляковке, когда в училище учился, мы поставили кость. Причем на все три струны, она ярче зазвучала. Но проблема была больше в самом корпусе инструмента. Вот, и после реставрации Дима он ее перелачил полностью. Там кое-где еще деку посмотрел вот поэтому лучше зазвучало уже после реставрации так что кости это не панацея но хотя дает свои эффекты так что тут уже на любителя да можно как настроить по лайку приму под alt да вот здесь вот есть значит я пробовал это с конвега на первую струну мы ставим четвертую струну да вроде четвертую струну гитарную и сюда 2 пятых то есть в любом случае два комплекта по моему такое сочетание если ошибаюсь может быть 5 2 шестых но это слишком толстое по моему поэтому 4 2 пятых можете проверить если если если будет слишком туго значит неправильно надо помечь ставить ну ну по-моему так 4, 4 5 5 получается вот как раз ответ да, на этот вопрос дайте ноты пожалуйста вот в личку напишите но ты да, есть продажи. Здравствуйте. Так, можете первую часть Чардаша на балаке. Первую часть Чардаша Монти, видимо. Эту. <Entertainment tiếm Omega> да, эту, видимо. Хорошая тоже идея. Давайте выиграю все подряд, ее полностью сыграю, посмотрим. Так, ну что у тебя находится на первой странице? А, да, да, это для вибрато, конечно. Вот, смотрите. Это называется Кембрик. Вообще это как она правильно термоусад термоусадочная э, трубочка то есть если ее э, нагреть она еще сожмется вот ну, она не очень конечно э, твердая вот здесь порвалась уже вся, но выполняет свою функцию и нормально то есть мы ее одеваем до того как поставим струну то есть сначала вдеваем струну у нее потом ставим сюда то есть во время игры вибратор мне ничего здесь не режет и все комфортно очень все удобно никаких проблемов не ощущаю так дальше спасибо как варфоломеева ну спасибо теперь наконец-то меня сравнили с великими так можешь и постой паровоз на полностью в таком веселом 5 минут поиграть сделаю уважение заказы стол заказов знаете как нет нет налички нет как там пишется говорят в ресторанах вот так давайте за донат я здесь сыграю объяснить как играть флажелеты. Это мне как значит по поводу флажелетов у меня есть видео на канале флажолеты на баллайке причем даже флажелеты архиповского на баллайке можете так как дополнение к леснику. Разэ... так хозяин леса не знаю такую песню если я лесника знаю хотя бы так ну здесь по поводу попробуйте там аккуратненько нарисовать их этим самым маркером каким-нибудь или фломастером Недавно порвал струну и, знаете, Гидоревским новоносим ну, си заменил, вроде бы... Вообще можно так делать. Но если у вас все звучит и все удобно, почему нельзя? Ну, традиционно, конечно, считается, что вот эти две струны должны быть одинаковые и по калибру, и фирмы, и, и по химическому составу, я не знаю. Так, волнуюсь меня, как делать мозговую поддержку мелодии, чтобы не, ошибя... не ошибаться. Играй на изустье. А вот, вот этот термин вы пожалуйста уточните еще раз спросите александра вот потому что что значит мозговую поддержку предслышание может быть или предвидение вы имеете в виду? так ого сделайте обзор всех приемов в одном ролике у меня есть плейлист приемы и игры на балалайке техника и техника и прием, так называется Так, спасибо большое благодарю как на все прошу и прочим Помогательный. Ага. Во, хороший вопрос, кстати. Как я отношусь к упражнениям Шрадика? Ну, давайте так, по-честному. Я их играл. Сейчас не играю. Ну, вернее, сейчас в данный момент играю, но вообще я их не играю. Вот, достаточно упражнение потому что это упражнение написаны для чего? Для скрипки. А, там вот он, они были необходимы, чтобы... Точно э, скрипачи ставили пальцы при вибрации и, при, допустим, при быстрых каких-то пассажах, потому что у них ладов нету, правильно? У нас лады есть, поэтому они, скажем так, ну, без, без, бессмысленны в том варианте, которым есть. У нас есть лады, можно, но поскольку они сами по себе очень удоб... полезны для пальцев, именно для э, комбинаций между собой, да? то в принципе можно его заменить, играя это же упражнение, просто представлять, что это вот ля, сей, до, ре, ми, да, что ля, и до, ре, ми выглядит так, то есть подряд 4 лада. Это особенно касается детей, потому что детям задают играть Шрадика. Тут взрослого это руке вот надо сделать, да, зажим такой вот здесь, а у детей так тем более зажимается. Вот иногда, конечно, нужно, конечно, вот, но не так сильно. Я бы советовал играть... Чем не шарадик? Тот же самый шарадик, только ну, только не вот в этом расположении. Иногда, конечно, нужны наши гаммы. Гаммы поиграть тоже полезно, потому что они встречаются. Э, да и расстояние не такое большое. Но не переусердствовать. Главное тоже мера. Потому что у ребенка случился зажим, и потом, извините, что вы с этим будете делать. Да? Вот. Поэтому для детей, конечно... А, ну и просто много играя. По поводу много играя. Лучше здесь тогда... Э, Использовать произведения как э, в качестве изготовления упражнений конкретно э, для сложных мест в самих произведениях. То есть если есть какой-то сложный кусочек, там 3-4 ноты, пассаж какой-то, вот из этих 4 нот делать упражнение. И двигаться по грифу туда-сюда, вверх-вниз. Допустим, есть три каких-то ноты неудобных. В... Допустим, да, вы их перемещаете и так далее, или в другую сторону. Есть вот такой момент, допустим, неудобный, когда нужно мизинцем сюда перескочить, да? Значит, и поехали по грифу. То есть я люблю делать упражнения, делать прямо сходу на основе материала нотного, который есть в произведении. Кусочек взяли и его отрабатываем. Отрабатывать стыки нужно обязательно, то есть когда меняется материал. Был один материал музыкальный, и другая тематика пошла, другой материал. Вот этот стык нужно отработать, а эти стыки никто не прорабатывает. Судя по всем конкурсам, где там дети выступают, что видно, ребенок играет довольно хорошо, потом доходит до, до какого-то водораздела и все, и посыпался. То есть стыки, ну в дирижировании это больше а, к этому обращают внимание, а почему-то в сольной практике мало. Так, Архиповских своих видео очень превозносит балаки на Да и другие мастера говорят также. Сколько у вас вопросов хороших? Так, ну если посмотреть, то уже он высма... выглядит непрезентабельно. О как. Так, Лейны. Ну, понятное дело, инструменту сколько лет, неужели. Чистый фетиш, да и доводилось держать... Давайте так. Я... Мне доводилось держать в руках инструменты, значит. А. Лимова один. Да? Не все инструменты налимого, налимого, естественно. Дальше соцкого и посербского. Вот три инструмента тех мастеров старых, скажем так, да? той плеяды. И я могу вот что сказать, что единственный инструмент, который, скажем так, наши, наши уши, да? или э, подходит нам по тембру, современному нашему слуху подходит, это только инструмент посербского. Например, инструмент Соцкого и налимова а к современным требованиям музыкальным не подходит. Потому что, вот если взять, кто знает, что такое эквалайзер, мы убираем низы, да, допустим, и оставляем только верха то есть немножко такая плохая характеристика, да, частотная. Вот примерно так же звучат налимов и соцкий. Эти два инструмента, конкретных. Не берусь говорить за все остальные. Но я слышал, что и другие инструменты также звучат слишком. Ярко и высоко они звучат, не хватает низких обертонов, то есть как раз таки для современного слуха, вот для таких инструментов, как, на которых мы играем сейчас и которые э, считаются сейчас да, приемлемыми, и вот по-сербски только подошел. То есть, если бы с закрытыми глазами мне поиграли, допустим, на, вот, на моем инструменте, потом еще примерно на таком же, как у Димы Наумова, и потом по сербского, я бы э, не отличил особо. То есть, я бы сказал, ну, примерно тот же самый инструмент по звуку. Вот, с закрытыми глазами, я имею в виду, да, вот этот вот эксперимент, если проводить. Вот. А Соцкого и Налимова, конечно, легко узнать по конкретному тембру. Я не говорю, что он плохой, просто он не современный. Так. Балалайки мастера Шарова из Улан... Нет, не, не знаю. Честно говоря, не слышал, не знаю. Поэтому, ну... Если доведется, то мы... мимиля Вы нашли. Все, у меня тоже мимеля. Классическая, академическая балалайка. Так, не надо в меня кидать там сейчас камни по поводу того, что мне не понравился инструмент Налимова. Я этого не говорил. Просто он такой своеобразный, да. Честно говоря, поиграть для концерта на Налимове было бы классно. Да, вот именно, что это прикоснулся. Вот, помните видео, где я играл на инструменте Михаила Федоровича Рожкова? Вот, это история, это, это символ, это экспонат, скажем так, да. Но, кстати, вот у Рожкова инструмент уже больше, более поздний, да, последний. Тот, а звучит гораздо более такой мясистым. Вот мясо прямо. <coughs> Оскар очаровашка. Оскар, ты где там? Спрятался. Очаровашка. Вот опять первую часть чардаша Монти. Наконец-то уточнили. Все композиции, особенно Распутин. Вот, да, я вижу, что многим Распутины. Ну, хорошо. Так, Распутин, Распутин, Лесник, Распутин. Ну, видимо, надо и, и, и Распутина, и Лесника делать. Тузик, поддержка можно. Golden Wind, Golden Wind. Тоже отправляется туда на рубрику. Так, все мелодии очень важны. присутствием в... В театр живой, да. Такое бывает, когда читаешь источник, вроде выходит, Темная ночь, память. Спасибо. Так ну да, понимаете, вот так читаешь, когда снот. Примерно уже можешь сделать какую-то там аранжировочку быстро стилистику подобрать. Так, на вскидку это сегодня. <свист> <свист> да, отдельные, да. Ну, часто опечатки, конечно, есть. Тут ничего не поделаешь. У меня даже вот, в сборниках есть опечатки. Периодически я их исправляю. Это, от этого никто не застрахован. Пишем тоже мышь всегда с ошибками. С опечатками. Так уж. <свист> коврик для мыши. И, кстати, если вам понравился коврик для мыши, давайте. Если кому нужен, заказывайте. Я тогда серию сделаю и разошлю. Вот, закажу ага по поводу строев на разных строях играл на народном строе но там ничего сложного там поставил взял как, сказать, как на гитаре позицию взял и меняешь только аккорды допустим несколько там сложность только в том чтобы выучить аккорды он больше такой аккордовый а по поводу академических с си или с рэ я играл только с ре. Синий, помню, вроде не доводилось А вот произведение написано Для скрипки, сделанное приложение Для балаки используется Нижняя струна Ре Вот у меня одно видео есть на канале э, Там про нейромонаха Феофана Не помню, какая-то Какая мелодия, ну в общем есть у меня Это, это Ре Миля ля, ля Мира, если хотите Строй, так что да, доводилось Но он редко используется Так, на высоких Почему, или на низких на каких играть удобнее? Да, да, дело не в удобстве сложнее. На верхних, конечно, потому что натяжение выше, на низких проще. Так, 12. Нет, 27 сейчас стандарт. У меня 31 просто. Вот это я специально для себя заказал. Есть система 20, 24, 25 плюс 1. Там с пропуском получается одной ноты. А так вообще, конечно, традиционно 27 сейчас. Так, вибратор прогиб деки. А, вот, значит, по поводу прогиб деки. Да, вибраты. Что там еще? Частично нажимаю, чисто нажимаю, да, принципиальный разница. Ну, разница, давайте я вам просто покажу, продемонстрирую. Разница. Вот вам прогиб прогиб струны. А вот прогиб деки. Это и сложнее, да, приходится давить. Вот. Ну, просто традиция так сложилась, что лучше, если вибрато э, при вибрации у нас есть понижение звука и легкое повышение да, без этого никуда струну все равно мы немножечко придавим но если только повышение то это не комильфо если хотите вот это про вибрато так темную ночь пожалуйста во время игры слышите не струны да ну лучше не, не лучше если не будет трения пальца а деку тем более раз у вас в москва 80 тут вам надо, ой тут вам надо поработать над глубиной да вот этой то есть научитесь работать в плоскости над струнами, а потом постепенно как иголку на проигрывателе, на пластинку кладете, да, чтобы она... Вот я играю только по струнам, а вот я играю, с, скажем так, с... с чем там у вас? А, а с трением, да? Слышите, да, то есть мне приходится и обратно но здесь не очень слышно а вот здесь слышно да когда на приходится поэтому поработайте над высотой или глубиной как хотите дергаешь струну говори ноту будет понятнее и удобнее <связательно> тут всего две ноты что тут говорить ля и ми ля ми и ми Ой, расстроилась немножко так, о, все что ли? Как думаете, с какими инструментами балалайка сочетается лучше всего в дуэте? Как относитесь к вокалу под баллайчным? Достаточно ли тесситуре? Достаточно ли диапазона, наверное, не тесситуре? Вот, тесситура это преобладающая, как сказать, преобладающая высота нот в данном конкретном, там, допустим, произведении или куске произведения. Вот, теперь по поводу дуэта. Значит, по поводу вокалу. Это вообще традиционно под балайку пели, плясали, в этом ничего такого нету, это хорошо. А теперь по поводу дуэтов мне нравится баян, естественно, с гитарой, фортепьяно отлично сочетается с другой балайкой кстати, сочетается, вот. И как ни странно, у меня был даже трамбон, помню. Мне понравилось сочетание балалайка арфа, вот, у меня есть ученик. Uh, у него мама арфистка, и вот они, если помните, где-то есть на канале, светит месяц, по-моему, да, наш ансамбль, и там балайка с арфой, тоже отлично звучит, просто шикарно, так что вот такие у меня мысли по этому поводу, по поводу дуэтов, вот, ну, на сегодня все, пока, да, на сегодняшнее число, сегодня у нас 6 мая, вот, uh, увидимся в следующих видео, ставьте лайки, лайки, балалайки, <клых> вот подписывайтесь, ну и задавайте, конечно же, ваши вопросы, потому что в этот раз вопросов было больше и куда интересней. Все.